Сколько стоит наша жизнь? Расчет может меняться в зависимости от региона, но я взяла среднюю статистику по стране. А средняя заработная плата – это 28 тысяч рублей в месяц. И получается, что в год мы зарабатываем 336 тысяч рублей. Активная работоспособность человека – это 30 лет. И наш доход за 30 лет аж 10 миллионов 80 тысяч рублей. Сумма на слух большая, правда ведь? А теперь поговорим о затратах на жизнь. Жилье. Нужно ведь? В среднем цена составляет 2,5 миллиона рублей. Обычный ремонт требует еще половину стоимости. Миллион двести мы потратим. Мебель, сантехника, бытовая техника в бюджетном варианте обойдутся в 500 тысяч рублей. Итак, жильем разобрались, теперь автомобиль. В современном мире это необходимость, и бюджетный вариант обойдется в 600 тысяч рублей. Автомобилю нужен уход, страховка, топливо. 5 тысяч рублей в месяц вы потратите в среднем, если будете ездить только на работу, и то если эта работа недалеко. И за 30 лет эта сумма составит 1 миллион 800 тысяч рублей. Поездки в собственное удовольствие за такую сумму, конечно же, невозможно. Коммунальные платежи также обойдутся в 5000 рублей в месяц. Это тоже 1 миллион 800 тысяч рублей. Ну вот потребительская корзина. 300 рублей в день нужно для того, чтобы покушать. В общем, за месяц вы потратите 10 тысяч рублей. А за 30 лет эта сумма составит 3 миллиона 600 тысяч рублей. Ну вот какие-то такие цифры у нас получаются. При заработке в 10 миллионов 80 тысяч рублей необходимый минимум затрат составляет 10 миллионов 200 тысяч. И все, и у нас деньги закончились. И это только на еду, жилье и авто. А вот одежды, лекарств, детей, содержание детей – стариков, смартфонов, которыми мы без конца и края меняем, телефонов, кредитов, ипотек, текущих ремонтов, здесь этого нет. Машина никогда не поломалась, вера и правда прослужила всю жизнь. Я думаю, что пора брать ситуацию под контроль. И вот тот бизнес, который дает наша школа, трейдинг на московской фондовой бирже, реально поможет вам стать финансово независимым той системе, в которой мы с вами живем. Удачи!